Если в ходе проверки авансового отчета сотрудника материально-производственного отдела будет обнаружена ошибка, то для устранения замечания будет зарегистрирована задача. Уведомление о задаче придет на корпоративную почту и будет отображаться в один из задачники в списке «Мои задачи», «Задачи мне». Также, если открыть документ «Авансовый отчет», будет отображаться вкладка «Замечания». На данной вкладке отображаются текст замечания, которые полностью дублируют текст из описания задачи. Необходимо ознакомиться с замечаниями и приступить к их устранению. В случае, если есть замечание с текстом «Запустите заявление в СЭД» на возмещение денежных средств, то сотруднику необходимо зайти в СЭД и запустить заявление. Если не был приложен скан одного из документов, то необходимо перейти по ссылке «Каталог файлов СДК». Отсканировать документ и приложить скан. О том, как добавить отсканированный файл, можно узнать, посмотрев видео «Как приложить скан копии документов». После того, как все замечания будут устранены, необходимо заполнить поле «Отчет о выполнении», указав кратковыполненные действия. а Затем нажать кнопку «Замечания устранены». Появится сообщение «Задача по устранению замечаний завершена». Задача по проверке авансового отчета возвращена в очередь в материально-производственный отдел. Закладка «Замечания» отображаться не будет. После устранения замечаний задача на проверку авансового отчета вернется на дальнейшую обработку в материально-производственный отдел.